Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Умисмат. И сегодня мы поговорим о разновидностях 1 рубля 1999 года чеканки. Масса монеты составляет 3,25 грамма. Диаметр 20,5 мм. Толщина 1,5 мм. Горд состоит из 110 рифлиний. Материал монеты сплав меди и никеля, или по-научному неизельбер. Монета достоинством 1 рубль 1999 года не имеет разновидностей. Она чеканилась на обоих монетных дворах, которые использовали идентичные штемпельные пары весь 1999 год. Присутствуют небольшие отличительные признаки в рейверсах. А именно, московский монетный двор использовал штемпеля, имеющие прямую перекладину буквы «Б» в обозначении номинала, а Санкт-Петербург чеканил изогнутую. В 1999 году также был выпущен памятный рубль, посвященный 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это была первая памятная монета, отчеканенная в новом, послереформенном стандарте. Ее параметры по весу и размеру полностью повторяли характеристики монет для массового обращения. Тираж пушкинского рубля – 10 миллионов экземпляров. Стоимость в настоящее время около 600 рублей. Причем питерский выпуск – у кого монограмма SPMD, чуть дороже. Какие же у нас есть браки? Браков у этих монет немного, я смог найти всего лишь один, и это слабый чекан. Нумизмат-исследователь Юрий Кульвени в своем онлайн-каталоге подразделяет эту монету на две разновидности. Тонкие линии рисунка и толстые. И вправда, если присмотреться, то мы можем видеть то, что на одной монете они могут быть тонкие, а на другой толстые. Ну а на этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал. А я с вами не прощаюсь. Я говорю, до новых встреч.